Бежит какая-то фигня. Это была тень. Один в темноте на... меня могут сейчас убить. Всем привет, друзья. Вы на канале Nightmare Страшилки. И сегодня я хочу вам рассказать довольно... Ну, не то чтобы она страшная, но довольно жуткую историю. Дело было на даче. Это был вечер, ну, часов десять или 9, ну, где-то так... Но на улице было уже темно. Мы с моими друзьями, Даша и Саша, сидели на диване и играли в Nintendo Switch. Ну, знаете, такая штука, игровая консоль. И почему-то нам с моим другом, Сашей, стало скучно. И мы решили выйти и побегать. Потому что больные были какие-то. В общем, выбегаем мы на улицу. И чтобы вы знали там... Дача у меня такая, что... Ну не у меня... Ну поняли, да? Что ты вот выбегаешь, и сразу... И сразу такой перекресток идет, да? Он бежит в одну сторону, а я в другую. Но это было на повороте. То есть мы бегаем, я бегу сюда, а он сюда. И тут почему-то... ну, Логично почему? Я у меня что-то включается в голове и я понимаю, что как бы зачем я бегу один в темноте на улице маньяки маньяки и чтобы вы знали э, там был такой фонарь ну такой большой фонарь который светил только на одну точку ну как обычно в ужастиках и там стояла какая-то фигня очень похожая на человека и как бы я не понимаю, зачем я это делаю и как бы меня могут сейчас убить и я разворачиваюсь и бегу обратно потому что испугалась этой, этой хрени и всего вокруг потому что, блин, я один в темноте на улице бегу обратно и вижу как на меня бежит какая-то фигня это была тень человека она на меня такая бежит Я такой, господи И тут у меня что-то Какой-то эффект адреналина Подскакивает, и я как бы Понимаю, что Как бы с одной стороны на меня бежит как Какая-то тень А с другой Стоит привидение Камин заглючил Ты что меня подводишь? И тут я начинаю Быстро оглядываться, типа на тень на привидение, на тень на привидение, на тень на привидение. И понимаю, что тени больше нет. То есть она больше на меня не бежит. Ее нету вообще. То есть она будто испарилась. Тут э, я понимаю, что как бы я спасен, будь очищен от нечисти всякой. И.. Я испугалась одного, этого привидения, которое до сих пор стоит за спиной. Мне не за спиной, там в метрах, ну, мет... Знаете, вот метрах двадцать. Ну, где-то на таком, ну, большом расстоянии, но... Знаете, такое впечатление, будто она далеко, но она очень близко. И тут я бегу домой, со всех ног бегу домой. Забегаю, и... И тут девочка Даша спокойно играет в Nintendo Switch. Пока Саша нервничает, нервничал, ну, короче, был в таком же шоке, как и я. И, оказывается, этой тенью, которая на меня бежала, был именно Саша, который увидел тень, то есть меня, то есть мы друг, мы друг друга напугали. Вот, вот, вроде все хорошо, мы сами себя напугали. Но до сих пор неизвестно, что это за фигня стояла под фонарем. Может нам показалось, а может и реально то был какой-то человек или не человек. В общем, с того момента прошло ну лет года 4 или 5. И хочу сказать, если вам понравился такой формат видео, то... Пишите в комментарии плюс, если хотите еще видеть такие истории. И поверьте, их у меня было еще очень много. Ну и всем пока!